всем привет ребят сегодня него настраиваем, шниву точнее тут переделал, конечно много по всей машине по подвеске, ну по всему но мы настраиваем как обычно январь 5 нас интересует мотор мотор здесь в рта цениве собирался Валы Блин, мы смотрели, я забыл, как называется. Трофик какие-то 4х4, 4, 4, да, 4, 4. с фазой 256 или что-то такое, там бумаги есть все это дело. Объем здесь 1,9 В принципе автомобиль как бы не какой-то кроночный, То есть валы низовые. Соответственно, объем, чтобы тяга хорошая была. Колеса здесь здоровы, у тебя сейчас все... 25, 29? й да, у меня mm -hmm. стоят колесики, mm -hmm. да, АТ-шки, ну, мотор еще, на самом деле, как бы, по факту, Основная задача была повысить а, тягу на низких оборотах и ну, крутим мотор вообще в 5000. Крутящий момент максимальный на этих валиках получается на 3000 с половиной оборотов. А, ну Катаемся, у нас уже как бы темнеет начало, по факту на самом деле а, а, времени у нас а, ну, да, без двух минут уже темнеет. Катаемся пока но ну, не знаю мы уже давно катаемся больше мы, трех часов до да, больше трех часов катаемся и ну, постоянно все налаживаем налаживаем все лучше и лучше машины и тут как бы такого нету смысла машина как машина в общем то да? и это не какой-то корч там чтобы там какие-то цифры показывать и что-то такое просто обычный автомобиль чтобы можно было ездить и месить что-то и, и повседневно универсальный, как бы, вариант. Вчера мы, как бы, турбо не его настраивали. Там тоже, но ну, там цели немного иные у человека. Ну, и там, как бы, валит она, на самом деле, по-другому. Но на ней уже так вот э -э, какашки не помесишь, потому что мотор более верховой. И на турбе, опять же, нагружается очень быстро, сильно. получше стал. Но... Получше-лучше. Значительно лучше стал. Да, да, ну, а будет, что это и почему. А, прошивка была мной накидана просто на шару и я там специально подбогатил, ну, поправку побольше сделал, чтобы стабильнее работал мотор, потому что неизвестно, что и как, как перестраховаться. Могли свечки как бы немножко попачкаться и за Понятно, что будет. Но, как обещали, кстати, к Новому году, вроде бы, снег был. Ну, обещали, да. Посмотрим. Хотя у нас что-то в районе нуля всегда вот так температура. Ну, с я... минус один. Ну, вот, минус один. Ну, я говорю, где-то в районе нуля мы э, в части кольцевой дороги, там, где, ну, не, это не город далеко. До ну, вот, Ломоносов и ну, все остальное. Ну, катаемся. Сейчас катаемся я думаю по приезду я вам покажу как, как сделано опять же главное чтобы не стемнело ну а там будет видно тут в принципе в общем то особо и нечего пока тут на самом деле больше переделок по машине по по подвеске ходовой да по лифтам ну чтобы подготовлено под грубо говоря как трофик как таковой а не под гонки ну и мотор соответственно в том числе чтобы месить вот это все ну, в общем, я сниму по приезду, покажу, что и как там под капотку. Если, конечно, опять же это видно. Так что в конце все сами увидите. Ну вот, ребят, приехали, мы все открутили уже. В принципе, вот тут под капотом все стандартно. То есть ничего такого особенного нету. Все как бы стандартный мотор. И торбер стоит и все бы все на месте. Единственное, что он 1.9 и ну, автомобиль как такого переделан и что у нас сейчас не получилось у нас количество шагов регулятора холостого хода очень большое сейчас где-то в районе там 75 шагов но ось вот эту упорно тросили мы не можем сейчас покрутить по той причине что она там ну не крутится сейчас ее что-то ломать тут пытались этими собаками типа шведок но не сдвину с места, лучше ее сейчас решили не трогать, сейчас, чтобы не обломать что да, Потому что он ну, в дворе. Ну, вон нафиг, блин, да. А так, по крайней мере, откатали. Единственное, вот владелец еще поменяет модуль зажигания. Стандартный, обычный, 12-й, 4-х пиновый поставить сделать божью искру на импортном сдвоенном коммутаторе, который в одном корпусе, и катушки от восьмиклапанной э, э, Гранты, ну, Калины точнее. И я думаю, что все будет нормально. Ну и посмотрим. Вот этот холостой, неровный, какой-то, мне кажется, либо это модуль все-таки, либо что-то где-то, ну, какие-то непонятки с подсосом. Все, вероятно, скорее всего... Я думаю, что да, вылечится Ну посмотришь, потом поменяешь э, И все заедешь, уже, да. Увидим, да Заедет владелец Я ему поменяю калибровку времени накопления Катушки, и я думаю, что все будет нормально Ну и посмотрим, как раз разберется э, Да, с упорным этим винтом На дроссельном утле Приоткроет а его а немного вот Сегодня настроили него. Прекрасно, я доволен Да, Самое главное, что вот владелец доволен ну, эти косячки мелкие, это ерунда, это как бы вообще не, не столь важно Самое главное, что у нас выкатано все нормально, да. едет хорошо, лямда чистая, я думаю расход тоже будет нормальный. Да, номер вообще. Да, вот колесики, вот на таких колесах здорово. Тут она лифтованная, это все как бы нормально сделано. Да, сзади там. Да, параллелепипед стоит. Вот здесь. Ну, короче, тут все сделано как надо. Машинка, в общем-то, и делалась, потому что колеса здоровые, тяга все-таки не очень на стандартном моторе, а тут 1,9 все-таки она потяговитее. По я, как говорил, крутящий момент максимальный на половиной тысячи оборотов. То есть он у нас... Доневенько, и после него также плавно опускается. Тут космоса никакого не надо, никаких гонок, никаких показателей. Главная тяга основная. Все, больше ничего. Но сегодня на трассе 145-150 она показала без особых. Ну Да, колеса тяжеленные, сами большие. и погода у нас вот испортилась. Вот снежок выпал. И видимость плохая, то есть все там стремно Всяких дураков на дорогах, еще дофига, мало ли что. Все-таки на Ниве как бы оттормаживаться проблемно будет, с таким, ну, опять же на широкой резине на всей этой. В общем, ребят, все отстроили, владелец покатается, еще расскажет, починим, я думаю, поправим все. Поправим, И, рисую, да. Если какие-то проблемы будут, заедет, в общем, все сделаем. Ну, в общем, не забываем ходить под видео, там э, ссылка у меня на Драйв Контакт под самим видео. И, ну, обязательно колокол ставим, чтобы оповещения приходили. Ну и ждем новых видосов. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч. Пока.